Привет! Продолжаем рассказывать вам про э, историю мою с адвокатами с иском на 50 тысяч шекелей и э, рассказывать вам это в контексте иврита для того, чтобы вы могли выучить новые слова и э, узнать красивые выражения. им зман, в Анахнуасину это в Гешавый Шунабе Вначале я получила письмо с датой, временем и ссылкой на Zoom. То, что прислали, это чтобы вовремя все подключились к Зуму в связи с ситуацией. Я снимаю это видео, куда есть карантинные меры, и предпочитают общаться через удаленные средства связи. Так вот, на эту встречу пришли я, они дбаат, ответчик. А мой адвокат, также пришла Атуват, да, женщина-истец, и ее адвокаты Вачнеохей Диншела. На этой встрече Орхад в Орхад эм На этой встрече Адвокаты, они пообщались немножко на тему того, на тему тех пунктов, которые были указаны в письме истца и в письме ответчика, в письме защиты. Вот И после этого от и истец, она была на встрече, но она не говорила и не вышла с камеры, а я взяла слово и... Это была такая вдохновенная речь, я сейчас постараюсь воспроизвести какие-то интересные моменты, но суть ее была в том, что э, я попросила их посмотреть на эту ситуацию шире. а ситуация -e Как эта ситуация, как этот иск влияет на многих и многих людей. То есть я предложила им увидеть, да, как вот это вот Валея, ты рассказала, что предприниматели, с которыми я общаюсь, их ощущает шок, как бизнесы были в шоке от всей этой истории. Каким образом такое финансовое бремя оно ударяет по моей семье, по моим сотрудникам, которым я не смогу выплатить зарплаты? В плане семьи это сумма, которая равна, я сказал, аня Мартишиев за сухую шавели хомячакцевыми Хоть и им, да, что эта сумма равна Меша, такцеве пяти семейным бюджетам. И также я сказал, что Энли, миллионим Басады, маскира, у меня нету ни нескольких миллионов сбоку, что я могу 50 тысяч сюда, 50 тысяч сюда. У меня нету дополнительных каких-то источников дохода, типа квартиры, которые я сдаю кому-то и получаю от этого доход возьмашь я и это то что я сказала на иврите я на ней сипала еще бетон а схумазо у бишвили мамаш анак. и есть лирак это эсик что я не моя дорога его и я негиаш что корона не кола москово на что несмотря на корону я оплатила зарплаты всем своим сотрудникам и я горжусь этим и что сейчас за этим последует, что мне придется уволить кого-то из сотрудников, мне придется сократить зарплаты. Они а они а это, шеллахэ, эй, это кесов, что они откуда вытащить эти деньги. Я говорю, обращаюсь к их сердцам. Они медаберат ли ли, у каждого есть вот это внутреннее, да, чувство, э, душа и чувство человечности. Это то, что я им сказала. И судя по реакции их адвоката, было видно, что он, во-первых, нервничает, а во-вторых, что, э, что, как бы, что он не очень уверен, и что то, что я говорю, он это слышит. И для меня это было очень важно. Я очень-очень волновалась. А типа, ИТИ мама же говорит, шут, да? И ракшут это вот какое-то такое волнение, переживание. Вот. Но мне было важно это донести. И еще одна важная вещь, которую я тоже сказала. Аня Мартишич, к Казод, Кмаша Нахнуховимахшал. В этот период, который мы проживаем сейчас, мы отошли в бишвили фахот за литром. Очень важно для меня, по крайней мере, литром, Литром это благотворить. Делать то, что приносит пользу другим без денежной компенсации. То есть, допустим, я сказала, когда был первый карантин, измена а где и я об этом сказала, что, допустим, весной, да, я сделала благотворительные проекты, я проводила прямые эфиры для детей, именно с целью, чтобы их посмотрели. И я еще одну вещь сказала, что можно было бы превратить это, эту ситуацию во что-то положительное, то, что дает, а не берет. И то, что я сказала, что можно провести совместный эфир с вот юристом истца, я прямо так ему сказала, заниматься я лиха, Я тебе предлагаю, чтобы мы вместе сделали совместный эфир в Сделать совместный эфир, в котором рассказать и помочь бизнесам, каким образом можно не упасть в этом месте Да, как избежать подобных исков Вот, то есть они как бы реально были ну, в таком каком-то шоке мне потом мой эм, юрист позвонил, мой адвокат и сказал, что слушай, ну ты вообще как бы классно все рассказала но на этой встрече мы не пришли к мирному соглашению Мирное соглашение это с кем пшара, или э, можно сформулировать глагол лейт пашер. Лейт пашер это договориться, как бы ну, дойти до какого-то соглашения. Лейт пашер. И по факту, э, ну вот как бы я это ощущала именно как эмоциональную, вот такую вот эмоциональную победу, вот. Э, но к соглашению мы так и не пришли. Анахноудлое ганули пшара. Если вы хотите меня поддержать, то вы можете пожелать успешного завершения этого иска. Если вам интересны еще какие-то фразы или реплики э, вот по этой теме, то вы тоже пишите, знали ли вы те слова, которые я вам сегодня говорила или не знали, и э, что бы вы сказали на моем месте. Пишите. И также загляните в инфобокс, там вы можете найти интересные материалы по ивриту от Школы Иврика, подписаться на нашу рассылку также узнать про клуб. Заглядывайте. Mm-hmm